Сегодня день, в первую очередь, день памяти святого Феодосия Кавказского. Первый раз я провожу эфир в память о каком-то святом, но это не просто святой, это тот, кто меня сопровождал в жизни многие годы, в как говорят, и он многое в моей жизни заложил и в моем духовном развитии. И связь у меня с ним Многие годы продолжается до сих пор. Я это описываю в своих разных книгах, книгах книге «Истоки» и так далее. Сегодня день его памяти. И почему я решил сегодня об этом вспомнить? Потому что мы в этот день решили запустить новый проект. Это аудиокнига «Ключи от другого мира». Видите, необычный день. И день памяти Феодосия, и сама тема тоже необычная тема о переходе в мир, о смерти, проще говоря. И естественно, это все требует некоторого пояснения. Феодосий э, Кавказский, он реальный святой, к Лику Святых в Русской Православной Церкви, и это имя ему дано, в общем-то, не так давно. Это мою бытность, когда я жил именно в минеральных водах, где находится его мощи. И в это время как раз и было совершено это действие. Произошел такой процесс. произошел это на моих глазах. Произошло не очень красивых обстоятельствах. Он был похоронен на кладбище в нейральных водах. Он меня сюда, туда и привел. Я 10 лет жил в генеральных водах благодаря ему. Я общался с ним. К нему шли люди на кладбище. со всех сторон. Потоки людей буквально. Особенно в выходные дни. А рядом стояла церковь, которую, в общем-то, мало кто посещал. Эта проходила только два раза в неделю. И вот церковь решила, в общем-то, как-то этот поток направить и в свое лона и подали ходатайство о том, чтобы причистить его к долго, долго бумага ходила, и все-таки это произошло. Это произошло, и вот э, мощи э, выкопли. это было очень такое, ну, не очень гармоничное событие, природа возмущалась, был мощный ураган, просто ураган был. Я не зная этого, ощущал очень глубокое давление на свою душу. То есть, по сути, происходил не самый гармоничный процесс. Его мощи перенесли в храм, и вот люди пошли уже в храм. Храм озолотился, заряженовал другой храм, городской, главный храм, и перенес мощи в, в свое пространство. Люди пошли туда. То есть, понимаете, вот такая история некрасивая, Почему все это произошло? Дело в том, что все Феодосик кавказский он прослужил церкви вообще-то больше ста лет. Он родился в конце 700-х годов, то есть перед началом 19 века. И, прожил, и умер уже в 20 веке, в 1948 году. По его, по описанию в общем-то, он прожил 148 лет. И это действительно личность, которая оставила большой след в жизни и церкви, и обычной жизни. Он служил в новом афоне. В 4 года он ушел в новый охот, афон с паломниками, пристроился, и вот, как мальчиком ушел, ребенком его туда взяли. И вот он там вырос, он стал монахом, ну и так далее. Пошла его служебная карьера. Дальше он служил во Афоне, потом он служил настоятелем храма Господнего в Иерусалиме. У него вообще первое имя было Феодосий Иерусалимский. Но после того, как его причислили к лику святых, ему дали имя Феодосий Кавказский. И вот таким образом он оказался здесь, на Кавказе. Он вернулся потом. Вернулся в Россию, уже в советскую Россию. И в 30-х годах его забрали на Соловки. Ему уже было далеко за 100 лет. Он 7 лет отбыл на Соловках. Это в ужасных условиях в лагере И э, выжил. И вернулся. Снял с себя э, э, рясу. И, в общем-то, перестал быть э, оцепленным. И вот это вот за это его и за такую его службу его не причисляли к рику святых до тех пор, пока в общем-то не увидели в этом большой бизнес-процесс. Я не боюсь этого сказать, я все это все это проходил на моих глазах, поэтому есть очевидец, свидетели этого всего. Я знаю людей, которые жили, видели, общались с Феодосием, потому что ну, 48 год это не совсем далеко. Я читал дневники его, мне попадали, попадали в руки его дневники, ну и так далее. То есть, в общем-то, я глубоко знаком с его жизнью. Вот такая история этого святого. Удивительный человек, удивительные его подвиги, подвиги помощи людям. Он войну прошел, прожил в минеральных водах и очень много помог людям, много исцелял. И он меня вел, вел по жизни. И вот он меня привел сначала на свое место в Краснодарском крае, где у него была келья, где пустынь. И он там служил какое-то время, пока его не забрали на Соловки. Потом вот он был, переехал в Минеральные воды и там умер. И вот я тоже переехал, как я теперь понимаю, по его просьбе. Переехал тоже в неравные годы. И вот там мы долго общались вместе. Очень много интересных историй о нем. Это написано в моих некоторых книгах. В частности, книги «Истоки». Можете почитать. 8 августа 1948 -го года он как-то умер. Вот такая личность. И именно в этот день я решил презентовать, сделать премьеру своей аудиокниги, которая называется «Ключи от другого мира». Что это за аудиокнига? Она, как и вот то, что я сегодня рассказал, необычна по своей сути, потому что темы перехода в другой мир, а проще говоря, темы смерти, в общем-то, очень мало интересуется. И понятно почему. Из-за страха чаще всего. Из-за того, что боятся притянуть к себе какие-то события, связанные со смертью и так далее. Друзья мои, не бойтесь этого. Я с ней встречался не раз и могу сказать, что бояться не стоит. Наоборот, чем меньше ты боишься, тем больше вероятность, что твои взаимоотношения с ней растянутся многие годы, и ты не будешь ей обязан, и не будешь с ней связан, и уйдешь тогда, когда ты захочешь. Вообще, вот это главная цель этой аудионики Помочь вам перейти в состояние, такое состояние, избавиться от страхов, что вины и прочее, прочее, прочее всего от безграмотности, и перейти в такое состояние, чтобы вы могли сказать, я уйду из жизни тогда, когда захочу, когда я захочу. Вот это очень важно. Эта фраза сразу вас выводит из-под власти этой красавицы с косой. Поэтому э, вся эта аудиокнига направлена на то, чтобы ваше сознание изменилось, чтобы ваша энергетика изменилась, чтобы ваша мудрость приросла и вы могли вот так вот реально так сказать. А, а следовательно, так и будет, потому что воля человека это закон. Все вообще-то происходит по воле человека и смерть тоже по его воле. Э, как написано в одной, названии одной книги даже, на эту тему звучит так. Бросьте привычку умирать. То есть в этой аудиокниге будет разговор и об этом. Как нам перейти в такое состояние, чтобы бросить привычку умирать. Это реально, это возможно, но при изменении коллективного сознания. И вот эта аудиокнига, это шаг в этом направлении. Один из шагов, есть у меня 4-5 глав моих книг разбросаны на тему смерти. А эта вот а книга будет специально посвящена этому. Это вот ее содержание. В ней будет много говорить о том, как избавиться от страхов, Как убрать чувство вины, обиды и прочие. Все те негативные чувства и эмоции, которые возникают вокруг этой темы. Как помочь близким. Как помочь близким которые уходят из жизни, как все оформить, как все организовать так, чтобы было как можно более комфортно для уходящего и оставшихся. Потому что от того, как вы проводите уходящего, от этого зависит, какова будет ваша дальнейшая жизнь. Потому что в этой теме огромный ресурс. Вообще в теме смер смерти огромнейший ресурс. Но его туда закрыли, запечатали и выдали только вот такую вот официальную как бы, картинку, которую представляет нам линия. Но это не совсем так. Все гораздо глубже, тоньше, и этот ресурс надо открыть, надо этот ресурс использовать. Когда-то, очень давно, где-то лет 35 назад, я получил, так мне сказали люди следующие, что я получил ключи от мира мертвых. В то время я был... Я был директор завода, я не, не знал вообще ни, ничего об этой теме. И для меня это была шоковая информация, и она у меня исчезла в памяти. И только спустя 7 лет, я когда распаковал первый ключ, не осознавая этого, я увидел, что я, оказывается, воспользовался первым ключом. И я написал тогда первый ключ, был мой использован. Я написал в книге «Живые мысли» первую главу о смерти. Она так называется. Жизнь после ухода близкого. Возможно, кто-то читал эту книгу и эту главу. Так вот это был первый ключ. Потом были другие ключи. И по сути сегодняшняя аудиокнига, примеры аудиокниги. Это тоже с помощью одного из ключей в этой связке, которая у меня еще большая. И этими ключами я хочу поделиться с вами, чтобы вы были грамотными в этом вопросе, чтобы вы умели пользоваться теми знаниями, чтобы вы могли подготовить близких своих к переходу, чтобы сами были готовы на всякий случай, мало ли. Но главное, зачем все эти знания, чтобы вы могли знать, как можно продлить жизнь, как можно не допустить быстрого ухода, как можно вообще качественно жить. Чтобы жизнь продолжалась долго и долго. Как говорит русское радио. Решил жить вечно. Пока идет все хорошо. Так вот это пока идет хорошо. Надо растинуть на многие-многие годы. И этому поможет вот этот мощный ресурс. Который заложен в этом пространстве. В другом мире. Взаимодействие с другим миром сейчас очень важно. И очень эффективно. И мы с вами начинаем шаги в этом направлении. Вот об этом я хотел сегодня с вами поговорить. Вот это я хотел вам рассказать. Надеюсь, вы примете эту тему, мою аудиокнигу. И тем самым вы позволите миру стать намного лучше. И сами получите дополнительные ресурсы в своей жизни. Гарантирую. По крайней мере, я знаю эти ресурсы, я их получил в достаточном объеме, благодаря этой мудрости этим знаниям о другом мире. Итак, ключи от другого мира. В путь, друзья.